Здравствуйте, друзья! В этом предновогоднем выпуске мы поговорим с вами о патронах производства компании Ferron. Все наши патроны являются пожаробезопасными. В нашем ассортименте представлены несколько типов патронов. Различаются они в первую очередь по материалу изготовления. Первый тип патронов изготовлен из керамики. Это классические патроны по 27-й цоколь классические патроны по 27 цоколь с дополнительным креплением, патроны с 40-м цоколем под мощные лампы, патроны под галогенные лампы для прожекторов 118 мм, 189 мм, а также маленький патрон под различные цоколи. Это патрон под цоколь G9. Патрон подсоколь gu 10 и три типа патронов подсоколь G4. Следующий тип патронов, о котором мне хотелось бы рассказать, это патроны из самозатухающего пластика. Они также являются пожаробезопасными. В нашем ассортименте представлен широкий ряд патронов двух цветовых решений. Это черные патроны и белые патроны. Белые и черные патроны представлены как в классическом варианте подсокль E27. Так и подсокль E14. У нас присутствуют в ассортименте патроны с дополнительной юбкой это кольцо. Также патроны с клемной колодкой. Патроны GX53, которые сейчас являются очень популярными на рынке. Отличительной особенностью патронов компании «Ферон» является то, что во всех наших патронах из самоздухающего пластика быстро зажимные контакты. Патроны компании «Ферон» имеют высокое качество, что подтверждено различными сертификатами соответствия. Мы уверены, что ваши партнеры оценят качество наших патронов.